И представляю вам золотых директоров, золотого директора и директора компании «Флейм» Ольгу и Виктора Покушова. Все время на связи, поэтому у нас прямая трансляция еще будет с нашей командой. Сейчас мы настроимся. Добрый день, дорогие друзья. Всех очень рада приветствовать, что вы выбрали развитие. Да, у нас немного, но на самом деле очень оптимистично, что есть новые лица, люди, с которыми мы не знакомы. И очень здорово, что у вас есть интерес развиваться. И двигаться вперед с учетом тех современных а технологий, которые есть сейчас. С нами присутствует еще 20 человек. Привет, привет! А зачем? Все окей, да, они там слышит сто раз нас еще. Да. Нас видно слышно? Поставьте плюсик. Да слышно. И сегодня наша тема, как мы совмещаем работу в интернете Микрофон. с работой и жизни. жизнью. Микрофон. Жизнь. Что Микрофон. Ладно, ты Я буду. А, все. А, как вообще к этому пришли? Сейчас немножечко расскажем. Да, да, я скажу. А, огромная благодарность вам за то, что вы приехали. Вы такие молодцы, а, то, что вы а, приехали на этот семинар. Здесь мы видим директоров, старших, сапфировых, золотых, бриллиантовых, потому что именно вы стремитесь к чему-то новому и уже делаете это. За это мы вас благодарим. И мы немного расскажем о том, как мы начинали, как мы пришли именно к бизнесу онлайн. Тема нашей презентации именно такая. Это не означает, что вы тоже должны так делать. Мы пришли именно так. У нас у каждого и у вас и у нас своя история. Мы расскажем свою историю, как мы это делаем. Да? Да. Что, что привело нас.. К этому решению. Ты? А, смотрите, да, у нас. Мы когда росли, у нас огромное было желание расти. Многие знают, что мы ездили в регион. Кто ездил в регион, хоть раз по руки. да? Мы готовы были с маленьким ребенком мотаться, да, кто помнит, Марина была у нас в Красном пути когда у нас Тмка спал или молчал да, во время презентации. Но это все не давало такого роста стремительного. И мы поняли, что люди многие нас не могут повторить. И у нас было очень мало регистрации, или они были, но люди просто были пользователями, они не шли с нами вместе дальше работать, развиваться. И у нас мы тратили огромное количество времени, и, и была довольно-таки низкая посещаемость школ. Строчку ты, строчку ты. Да, очень много времени уходило на эту работу, очень много. И мы расширялись именно семейно, у нас родился... Первый ребеночек, потом второй, и мы понимали, что нужно что-то делать новое. Дрец. Дрец. Дрец. Дрец. Дрец. Дрец. Дрец. Дрец. Тоже хорошо. -то. К тому времени интернет уже широко шагал по России и по MLM-бизнесу. И очень много людей уходили в интернет. Ольга все время говорила, что там, что там в интернете. там надо что-то новое, надо что-то новое у нас был небольшой спад если говорить обо мне, у меня был очень большой спад, меня это привело даже к краткосрочному, я бы так сказал, уходу из бизнеса уходу из нашего проекта, был опыт в какой-то другой компании но этот опыт, хорошо, что он был Хорошо, что он был, потому что именно это мне показало э, плюсы нашего проекта. Э, то время, пока меня не было э, в нашем бизнесе, э, наш бизнес, который был построен в офлайн, он нас кормил. Он нас кормил, наверное, больше года, потому что пока мы переходили в интернет, мы жили, кушали. Ну и, в принципе, кушали хлеб с маслом, да, и могли себе позволить, да. То есть, и, и это были результаты именно работы офлайн. Пока мы переходили в интернет, был какой-то спад. Сейчас... Я помню, мы с Ли один раз в июне созваниваемся и говорим, я говорю, ну ты как? Она говорит, что-то у меня не ассия. Я говорю, что-то тоже не ас. Она просто его не хочу, она говорит, я тоже не собираюсь. Я говорю, ну что будем делать? Будем дальше работать. Поэтому, в общем-то, пришло к тому, что мы подтянули регионы к онлайн-работе, да, с ними проще взаимодействовать, когда они в интернете. Потому что у нас были люди, и родственники, в том числе в других городах. Потом э, все работаем, не выходя из дома. И мы можем друг друга заменить, если что, какие-то опции делает Витя, если в один момент времени этим я занимаюсь, то если я куда-то уезжаю, например, в детский садик или на тренировку, то в этот момент Витя может какие-то вещи делать. на самом деле с моего скайпа могу писать ему, правда, хотя это я. То есть я на его вопросы могу ответить, все на мои. С моих страничек работает. я сразу вижу, что это он писал, потому что у него свой слог. Да, этот бизнес с таким плюсом огромный, то, что когда уезжаешь работать офлайн на целый день, нельзя оторваться там, к ребенку или сделать какие-то домашние дела. Мы все время дома. Мы выходим из дома, там, чтобы отдохнуть, чтобы заняться спортом, чтобы съездить. Встретиться с кем-то да, или там да, за заказами, да. делаем заказы на чтобы чтобы съездить, О, съездить да, Отдохнуть. проветриться, так сказать. Вот, э, времени вот спрашивали, Игорь спрашивал, сколько времени уходит. Все время уходит. Э, да, на самом деле время уходит все. И э, главное это все делать с любовью. Вот у нас даже э, наш бренд, который мы сегодня нарисовали, да, там сердечко, э, очень много работы, но всю эту работу мы делаем с любовью. Это все равно, что ухаживать за ребенком. За ребенком же уходит все время, или там быть в семье. Э, если эту работу делать с любовью, то не устаешь абсолютно. И это слайд с одного из наших первых вебинаров. Я еще жду ребенка, такая большая, огромная, я бы сказала. Это, наверное, первый наш вебинар совместный вот с этим человеком. Да, видите, пять человек вообще начиналось с мелочей. Даже казалось, знаете, когда проводишь презентацию, смотришь гости, а потом заканчиваешь презентацию, гости уже вышли. Ну, что, рассказывать дальше не рассказывать. Ну, вообще, конечно, чувствуешь, что... Да, когда в середине презентации, а там еще есть гости. Нет ну, что, тогда все, да? Да, давай. Работаем дальше, да? Конечно, сейчас другая совсем ситуация, потому что работает уже команда, бывает э, хорошее посещаемость, да, у нас презентации два раза в день, проходят два и 7, и старается вся команда наполнить презентациями э, комнату, потому что понимает, что все-таки, на мой взгляд, вебинар – это наиболее максимально эффективное, в отличие от блогов. Но ну, есть люди, которые знают просто звонить по скану. К сожалению, у меня такой возможности нет, потому что все время рядом ребенок. И мне ребёнок просто-напросто не даст поговорить. Но если это вебинар, то понимаешь, что в этот момент на 100%, потому что ребёнок кто-то есть, либо видите, кто-то приходит помогать. А, ну вот, как все начиналось, да? Предыдущий. А, по поводу, как мы пришли к этому. Ну, я съездила, мы ездили вместе на вебинар, на семинар. Господи, уже перепутала, вебинар семинар. А на семинар Света Нигела, кто ездил в сказку хоть раз ездили, да, и я услышала от нее такую Вы фразу. Ездить, да? Я, да, я буду учиться, она говорит, Света, ничего не бывает случайно. Она говорит, я буду учиться работе в интернете Артема Богданова. Я говорю, ну, раз Рассвета будет учиться, болгар, начнет тоже. Я смотрел Прайс Богданова, думаю, ну что-то дорого, да? Кстати, да, вот такая ремарка. У кого учиться? Учиться нужно у тех, у кого есть результаты. Сейчас очень много людей продают какие-то вебинары, тренинги, но когда начинаешь узнавать об их результатах, что они сделали. То есть есть люди-теоретики, которые придумали тренинг, там создали кучу слайдов и по этим слайдам проводят вебинары. А на самом-то деле у них в кошельке денежки не за результат, с, с которым он пришел к этому тренингу. Как, а Правда, как узнать? Правда Гуглите, у нас да, есть да. такой ответ прям, Углите, на да, большое да, количество да. вопросов, загугли. За Узнайте, какой результат у него, какая структура, какое звание. Я же вам не говорю, что это, я сейчас расскажу зачем. На тот момент, когда мы уходили учиться к Артему Богданову, у него был результат. И такой есть секретик, что Севрук, тоже у Богдана получился. В руках тоже хороший результат сейчас. Вам никто не говорит, что надо Благодарно выйти. Типа, Благодарно сейчас уже не занимается этими, а к тому, что именно тренингами, да, но был опыт. К чему пришли? Пришли к Благодарно, дали что-то 30-40 тысяч, да, за обучение. Видите, помню, какие деньги, ты что, с маслом что-то, что надо? Он да, всегда отвечает. Он всегда отвечает. Поэтому мне за каждый... Но я как-то нашла слова, донесла, в общем, первое время вот это умеешь. Да, и э, я могу сказать, что на месяц позже включилась, чем основная группа. Я все вебинары смотрела в записи. То есть, если они шли потоком ну, дружненько, то я только 4 января включилась, 2013 года, да? вот, э, включилась процесс. И мне настолько, я понимала, что вот с этим, со своим пузом-то на промо я уже не пойду, да, в том объем, в котором котором раньше. И очень захотелось, поняла, что за этим огромное будущее. И где-то где весной мы уже встретились и сидели уже назад можно изучить такую абракадабру, как HTML когда кто-то узнал вот у меня есть тазятка мышал ее муж прогавился он говорит ты поняла что такое HTML и какие-то проекты первая регистрационная форма покажем ролик первый опыт негативный это создание рекламной кампании сейчас можно скажу очень ценный создала рекламную кампанию надо было через яндекс поставить рекламу знаете да есть такой контекстная реклама вы вылазит когда вы работаете. Сделала регистрационную форму, сняла ролик, помню, на кастрюле снимала, на фотоаппарат, первый ролик, видите, куда-то уезжала, не помню, куда, и пришла на фотоаппарат, кастрюлю... фотоаппарат стоял на кастрюле, и Ольга на кастрюле сидела. и сняла этот ролик, сделали все это, регистрационную форму создала, но я ее не протестировала. Представляете, у меня было 90 показов этого объявления, сожрала весь предвыкновенный бюджет, 1800 рублей и ни одной регистрационной формы. Я что думала, сейчас я запущу, у меня люди попрут, все пойдет и бизнес вообще будет волшебный шоколадный. И потом, когда я начала заполнять эту регистрационную форму, она кажется, не какую-то там вот я как не доставила, и в итоге эти данные они не могли отправить люди. И я очень расстроилась, потому что ну 1800. Вот и сайт, то есть написать, как мне рассказывали, да, надо написать 20 статей, если 20 статей это на регистрация в каталог есть 100 статей, то 5 регистраций в каталог, если тысячу статей, то 10. Вот написала да, Ты мне такой тысячу стать, статей. Тысячу статей написал. Даже копирайтера нанимал, девушка написала статьи, но почему-то регистрации с этого метода не было, Не знаю почему. Богдан ничего не говорит. Какие вопросы? Я не дописала тысячу поэтому наверное, не сработает система. <свят> да. Ну как можно этим заниматься, если у вас есть время свободное? Понимаете, это все работает, она параллельно работает. Но основной поток, конечно, дает соцсенсы. Вот И были всякие пробы, ошибки, про которые, собственно говоря, можно говорить бесконечно. Понимаете, многие как хотят. Вот. Сейчас придешь, расскажешь, все, под поставок постечь, но пока сами не попробуешь. да, не кто-то говорит, что неправильно настроили компанию. Пока я сама неправильно не настроила, я не понимаю, как делать ее правильно. Я просто, правда, больше контекста не работает, но опыт есть. Ну, всегда, когда начинаешь что-то новое, э, не все получается сразу. Да? Ну, вот Лиля, Ольга, они не дадут собрать, Михаил, да? Мы же начинали это вместе, и не все получалось сразу. И такое, как, бывает такое, когда люди зависят от результата скорого. Что-то сейчас не получилось, ну все, бизнес не работает, этот э, вариант не работает. Надо бросать, надо что-то новое делать, другое а упорство и труд все перед а временные затраты. Мы уже сейчас пометили, что а, уходит практически все наше время на этот бизнес. А, главное делать это все с любовью. А, за счет чего? За счет чего мы а, выделяем время этого бизнеса? Ну, на что у вас уходит ваше время свободное? Наверное, здесь таких нету, кто играет Грушки. в игрушке, э, Или там в танке в интернете. Вот у меня знакомые есть такие там фанаты. Там, фотка есть, жду, жду, с войны видели. И очень Мы все время на да? связи стараемся. У нас видите мобильные телефоны построены таким образом, что у нас всегда все.. Да нет. Потому ну, да. что, понимаете, есть люди, которые просто покупают телефон для того, чтобы выглядеть статусность, да? а мы понимаем, что это реальная необходимость, потому что хорошая, работа, хорошо работающая техника – это реально ну, вложение в наш бизнес. И если ну, у меня первый телефон у меня от Skype сразу глючил, и у него там все уже, ничего не работало, висло, страшно, то понятно, что сейчас важно, чтобы была нормальная техника. И еще нам очень помогает такая штука, как онлайн-чаты. Лично я сейчас активно работаю чайтом в чай или Bibi, как правильно его Ну кто как называет? На самом деле в говорит и так и так можно называть. И очень спасает такая опция, как наболтать в Ну просто говорить. Знаете, нет, там есть такой микрофончик. И если вам что-то нам сказать, обычно я когда могу поговорить в телефон? когда то реально не орет. А когда реально не орет, это я, значит, еду за рулем. А за рулем писать неудобно. Поэтому я в это время обычно разговариваю. То есть мы включаем микрофончик и команде записываю сообщение. Где-то порядка пока 40 человек, но у нас вот такой бурлящий, знаете, живой. Кто-то записывает сообщение, кто-то пишет, кто-то там какие-то вопросы задает. И вот, знаете, наша задача как лидеров уметь создавать чаты в разных системах, потому что кому-то удобно работать со скайпом, кого то скайп раздражает, потому что он там пищит. У меня уже 100 лет назад подключен звук, и скайпа нет звука. Вот. Кому-то удобно ВКонтакте э, в чате работать, кому-то в WhatsApp удобно работать. И вот мне кажется, как лидеру надо, чтобы везде были контакты, потому что тогда максимально быстрее э, есть возможность донести информацию в своей группе. Лично у нас с исполнительного директора в WhatsApp э, чат, и мы. Ну, она там, как бы, коммуникацию проводит, а и общение. Оль, сколько человек тут Не знаю. Кстати, кстати, ну, точно 40 уже есть, только один человек. А вот, конечно... В вайбере или в ваксайбере? Ну, где нельзя. Кстати, вы знаете, что если больше не человек в скайпе, можно ссылку какую-то делать, и тогда сами люди в автообакт будут добавляться. Вот, кстати, хорошая вещь. Есть такая... Я слышал про 300 Говорят, что в скайпе можно до 500 человек, если ссылку сделать какую-то на чат, они типа сами добавляются. Вот, мы не пробовали mm -hmm. еще. Вот, мы обычно переезжаем, зародимся с mm -hmm. одного чата в другой. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. вот, важно быть максимально на связи со своей командой, чтобы. Э, я, конечно, понимаю, что. Э, Знаете, тогда бывает когда ты не на связи, тоже есть плюс. Когда ты не ответил на вопросы, человек сам нашел ответ. Он говорит, что уже не надо. Я говорю, какая я. Скоро я напомню. Поэтому это пресс <плески> Ответственность. У каждого, из нас, у каждого из нас в команде есть ответственность. Ну и мы так же, как э, семейная команда, у нас тоже у каждого есть своя ответственность. И каждый что-то делает свое. Э, естественно, мы во всем можем друг друга заменять. За что отвечаю я? Я отвечаю за тренинг не за все тренинги, за определенные за тренинги работы в интернете есть э, записи на моем канале в ютубе, можете заходить смотреть как обустроить свою страничку вконтакте это все, да все в принципе эти тренинги есть просто где в интернете их много да мы их ни от кого не скрываем и это все можно смотреть и учиться этому, мы также где-то роем эту информацию, находим ее, слушаем и передаем уже нашей команде вот. То есть постоянная коммуникация по новинкам, по каким-то новым трендам, по новым фишкам, так же, как и на канале в Ютубе и в соцсетях. Работа с мужчинами. Есть такой стереотип, что этот бизнес для женщин, но не для мужчин. Да? И приходится так, что... Частенько девчонки мне отсылают мужчин сразу. да, парней, чтобы с ними провести политическую беседу. Вот, ну, бывали такое, да. Что можно им говорить? Ну, думаю, тут все знают. Да, Видео как? у вас есть такое, да? Какое? Ну, вот, собраться с мужчиной. Нет, еще похоже. Политинформация, да. Ну, как работать с мужчиной? Кто говорит там? Это не мужская работа или там, что это не мужской бизнес, можно сказать по-мужски да? или там, как? А, ну, как? мужская работа, это работа не только а, которая приносит прибыли в мужской сфере да? стыдно работать не в арифлэм, а стыдно, когда деньги не приносишь когда скажешь это мужчине, уже у него переключается немножко в голове записывайте приносит. что? Ну, Пусть, приносит. Пусть, Пусть приносит. Понимаете, у каждого человека свой путь. Да, у каждого так... человека свой путь. А жена больше не будет зарабатывать. Мы же не Наверное. Ну не всегда. Не всегда не так не получается. У нас вот сейчас у меня в команде недавно появился человек новый. Он за мной, оказывается, следит уже год почти. Да. Уже, ну, может быть, вот летом, будет год, как он за мной следит, он мне сейчас, он не сам это сказал. Он меня увидел э, в другом проекте, там, когда вот я говорю, там, немножко отходил. Там он меня увидел, э, там, подписался ко мне на канал, ВКонтакте, просто, но мы с ним не общались, да. И он следил, что я делаю, что развиваю. И вот буквально недавно он. Мне пишет там Виктор, у меня вот такой-то такой, -то, такой -то вопрос, я за вами давно слежу, мне хочется к вам в команду прийти. Человек работает на руководящей должности в Ижевске на заводе. Он начальник, там, ну зам начальника завода. Ну ему это интересно. А сестра детей. Да, у него трое детей. Ну, это очень важно. Работать именно над собой больше, то есть не зависеть от мнения других, это очень важно, вот именно когда строишь бизнес с мужчинами, не вестись на то, когда они что-то нам говорят, что это ерунда или еще что-то. Я говорю, когда с мужчинами общаюсь, а не они. Что еще? Технические вопросы, в технических вопросах очень нам помогает Максим Камышов. Это муж и партнер, муж нашего партнера, Татьяны, они, да, они работают вместе, строят бизнес и в тандеме с Максимом у нас очень хорошо получается решать технические вопросы, он в этом деле просто рубит фишку и если что, мы обращаемся сразу к нему. Дальнейшие вопросы по мотивации, про мотивацию вам не надо говорить, наверное, знаете, что это такое, да? регистрации. То есть все вопросы, которые касаются технического характера, за них в большей степени отвечаю я. Ну, а я провожу презентации, тренинги, я работаю о в чате. Вот, да, да, да вот, кстати, да, да, это, это очень, очень важно, больше, когда всего. проходит вебинар, когда на вебинаре, причем ну, 100 человек или там даже побольше, и бывает, заходят на вебинар разные люди. И разные люди начинают писать что-то в чате, в активном чате. И это может сбивать спикера. И вот у нас девчонки, я не раз слышал, когда они ну, очень благодарны, когда я как-то помогаю в чате. Ты отвечаешь на вопросы да. людей? Там да. не Здесь только есть. приходится отвечать на вопросы. На позитив добавляешь? Ну, ну, иногда кого-то Да, ну, да. Ну, да кого-то удаляет, кого-то... Говорит, перезайдите, если не вы свои. Ну, как правило, не соблюдаю. То есть он такой, знаете, администратор у нас, который всех выстраивает. Если что, может удалить из комнаты, если человек... но ну, бывают разные люди. У меня есть интернет, такая площадка, где нет ответственности. Я могу под Васей Пупкиным зайти и писать все, что угодно, правда? Ну, как бы, мне же никто не видит, по идее, ну, как бы, люди, наверное, так себя думают, что, вот, и иногда все-таки приходится прибегать Хорошо, к этому вещат... под Васей, ну, да. ой, там, ой ой Ну, люди разные, понятно, что. <смех> вот, поэтому я очень благодарна видеть, что как-то он негласно на себя эту опыту взял, потому что порой вот за всеми этими действиями не успеваешь контролировать этот процесс. А видите, он каждую презентацию сидит обязательно Проверяет, отвечает на вопросы, помогает спикеру. Вот эта поддержка очень важна для девчонок. Вот. И, значит, ну, что, что делаем? Команда. Команда, да. Команда. У нас распределен. Команда. график. Граф, график распределен, когда проходят презентации, кто ведет, кто ведет презентации, тренинги. Выявляем тех людей, которые сильны в какой-то области. Есть великолепные девчонки, которым даже должны быть, говорят, давайте вам слайды дам. Я говорю, не на слайды, сама все делаю. Я хочу делать так, чтобы это было мое. Это у нас Маша Пусковая такая, девушка. Вот, я говорю, такие презентации делают невероятные. Менеджер 12% это Москвы девушка. Вот, то есть, и таких примеров есть. То есть важно вот выявлять. Иногда даже вот планер подаешь менеджеру, чувствуешь, что его повело там на продукцию. То есть вкусно рассказывает, глаз а, а, значит, можно тренинг дать ему правда, тем, как он продуктовый, потому что видно, что человек очень любит продукцию. Кто там, например, за контроль там рекрутингу вот, на такие вещи ориентирует. Тому. Ну и в принципе по результатам видим, что если человек растет, то у него. Есть чему поучиться. Есть такая еще интересная штука, вот, когда вы собираете всех людей, которые растут за последний период, орбиту успеха называется. Периодически раз, может быть, в месяц проводят, может раз в два месяца проводят. Вот все, кто за последнее время что-нибудь сделал, хорошее, вот, прямо на пять минут. Вот они делятся. И вот иногда именно эти люди мотивируют ваших людей больше, чем который уже сто раз своими словами все сказал да то есть скажет я с ним одновременно пришел он же вот со мной зарегистрировал или раньше меня зарегистрировался а уже такие результаты что же он такого делает и я очень как-то рада что у нас как в команде знаете нет такого что эти не не скажу я там я не буду делиться то есть люди даже между собой созваниваются помогают подтягивают но вот мне кажется вам как лидеру ну, кто организовывает да команду вот это вот очень важно чтобы не было конкуренции что чтобы все вот как один организм работали. Но это самое главное, это залог успеха. Вот. И с командой, соответственно, у нас есть такие вот контрольные штуки, да, где мы записываем, сколько мы пригласили, какие действия осуществили, что в результате получили, и контроль за активностью новичков. То есть было ли там с ним общение, сделан он первый заказ? Ну, об этом ну вот в такие... очень... Да, я да, ну, тоже, ну, тоже это очень важно. Да, ничем сильно не отличается. А собеседование? Собеседование это значит, что с человеком я практикую, либо в айбере, если есть возможность, либо по скайпу. Вот, зарегистрировал человек, я всегда стараюсь с ним пожилому пообщаться чтобы знал человек, что. Знакомство. Знакомство, да. Чтобы пусть это будет прям чуть-чуть, но он меня хотя бы увидит. Мне, например, недавно вот такая интересная регистрация девушки. Она говорит, не-не-не, я в Я говорю, окей, моликей, класс А Wellness. Она говорит, а я раньше была ну, рефлеймом, я говорю, забыла, что я пользовалась Wellness. И я ее за рулем и записываю на скайпе аудиосообщение. Тоже в скайпе есть такое, знаете, да, видеообращение. Знаете, ну, очень хорошая штука. Тоже экономит время. Вот. То есть нажимаешь на три минуты, чтобы буквально записываешь это сообщение и отсылаешь ему. И он открывает, как будто у него видео записано. Только это в скайпе, только в личку можно, в чат нельзя это. И я и решила записать это сообщение, думаю, что буду долго рассказывать, ей какая-то как как солнечная погода в настроение, я написала, она говорит, ой, ну как вот не зарегистрироваться такому человеку? Да? То есть вот все равно глаза в глаза, личность это очень важно. Можно миллион лет переписываться, но лучше один раз созвониться и вывести человека на живое общение. Вот, поэтому вот, обязательно, после регистрации, чтобы был какой-то вот, живой контакт. График. Да. График нашей жизни. У нас Марина Хворова смеется, говорит, э, «Ушел, вы ушли с работы, чтобы не вставать по будильнику, и теперь встают в 6.30». То есть, сами просыпаемся. Ну, так вот. У нас двухлетний будильник живет дома. У нас будет там по-другому никак. Это, наверное, он поставил такой режим у нас, потому что даже вот со старшим ребенком мы могли побольше поспать или еще как-то. Вот, то у него свой режим, и он нас всех в этот режим ну, привел. Вчера просыпаюсь, мне да. вот так по спине, вот так стучат и говорят, маму кашу варить. В общем, хотела давай с ним поспать. Не дать. Если не встать, то можно потом обнаружить Велос, на попал, кухне рассыпанный, wellness, там, но ну, начинает кашу готовить на полу, сразу. Ладно, уж про него, засыпает, сидит Да, то есть в 6.30 у нас подъем, по-другому никак, только в это время поднимаемся, мы не будем говорить там зубочистки, там вот это покушать, да, именно вот 7 часов у нас идет проверка почты, проверка чатов, ответы нашим ночным... Э, таким, да, совом, потому что ночью, очень много людей работают ночью, или там, в связи с тем, что разные часовые пояса, есть люди, у которых идет активность тогда, когда мы спим. Вот. Отвечаем на эти вопросы, ищем, может быть, какие-то ответы, или сразу отвечаем. Дальше выезд в детский сад. Э, чаще в детский сад отвожу я, потому что после детского сада я сразу еду на тренировку, потом уже домой. В это время Ольга э, Проводит планерку, работа в соцсетях с новичками. Это мы уже делаем вместе. У нас у каждого свой, свое рабочее место дома. А рабочее место вот. Оно может быть в любом, а в любом месте. Ой, ребят, я вас всех перевернул, погодите. Вот. То есть работа в соцсетях с новичками, звонки и звонки по персональной группе. Вебинар. Каждый день у нас, каждый будний день, 14 часов вебинар. В 15 часов какое-то занятие, обучение, темы могут быть различные, мы их подготавливаем по мере их надобности. Потом между этими у нас идет также работа, дальше идет Тренировка Ольги. Ну э, это вебинар. не каждый день, конечно же, но приблизительно что ли? Ну да, в основном так. Э, в основном так. Ну и сами видите, 19-часовой вебинар, потом переписка, проверка почты, общение с командой. Иду, кто не сгодовит, а э, вот я же сказал, что мы не будем говорить именно Очень какие домашние дела. Между этим, вот в этот график вмещается все, что мы делаем по дому еще. Вот, э, не каждый день я хожу на тренировку, не каждый день Ольга ходит на тренировку. В основном у нас именно И по так вот. день. Что? Это, вот, не Значит, считая это, тренировок, вот это вот у нас идет, ну, каждый день ежедневно. Это презентация проекта. Презентация. Да, ну, еду, конечно, порой я еду готовлю, параллельно тут отвечаю, ну, в общем, весело, да, у нас такое. Вот. А спать? <смех> спать, вот, честно говоря, я могу сказать, что я ложусь где-то в 10 пол потому что я, я у меня, да, меня вы, вырубает, а витя может посидеть подольше, но с детьми, конечно, еще, потому что то мультики рядом, то еще что-нибудь. А что Там я работать 10. ночью, когда тишина дома? Вот весь любит ночью работать. Я обычно с детьми, как иду спать, я каждый раз зарекаюсь, что я пойду еще что-нибудь поделаю, но просыпаюсь обычно утром. Поэтому, а ну да, в субботу у нас такой, в, субботу, в, воскресень... да, воскресенье в воскресенье воскресенье нас... отдыхаем. В воскресенье отдыхаем, в субботу, вот у нас 14 часов сейчас был вебинар тоже, мы слушаем пока, э, ну, параллельно. В воскресенье у нас день семьи, так вот мы его называем, то есть да. мы вот семья максимум, по-моему, Ну вот приблизительно, да, как бы наш график, как как мы работаем и вот здесь были вопросы, звонки по ПГ, Знаете, что мы сейчас начали делать, мы уже стараемся всех своих людей, с которыми мы в офлайн работаем, постепенно с ними подружиться в соцсетях, ВКонтакте, в Одноклассниках, перевести, да, потому что так легче, скинул фотку на то, что там акцию допустил какой-то, вот сейчас вот еще хорошо у нас Татьяна Камышова подслушала у нас на вебинаре, что по-моему, кто-то из Волгограда лидеров, они делают лотереи на первой неделе каталога. И вот мы тоже делаем. Но вся команда обычно в последний день каталога делает просто сверхрезультаты. Я не знаю, там какие-то тысячи, полторы тысячи баллов прироста. Склады, как вы знаете, уже остаются желать лучшего. Поэтому мы решили команду переориентировать. И за 50, то 150 баллов мы даем купончики, виртуальные купончики. Ну, слышали все это, вебинары. И в конце, в понедельник, на итоговой планетке мы проводим розыгрыш. От меня, как от лидера, какой-то дорогой подарок, там, туалетная вода или что-то еще. А менеджеры свои, своим, своим ну, как какие-то более мелкие подарки. И, соответственно, либо на свой номер отправляем в тот город, где они живут, либо они включаем в их заказ, и они оплачивают, ну, оплачивают сами его. То есть вопрос доставка тоже решается таким образом, нет сложности. Ну, поощрение, на мой взгляд, Лучше, как бы, динамика народе стала лучше. То есть люди постепенно переориентируются. Мы дублицируем компанию. Для роста продаж нужно что сделать? Нужно делать больше подарков для своих консультантов. Компания тоже делает подарки для нас и для наших консультантов. Но дополнительные подарки, они всегда полезны. И они всегда еще больше мотивируют. И вот эта вот лотерея, которая в начале каталога, она как раз это. Дополнительная фишка к тому, чтобы люди делали заказ не в конце каталога, а в самом начале, чтобы они к концу каталога работали больше уже на новый каталог. какие у нас предварительные результаты? Конечно, у нас результаты, мы, мы конечно, мечтаем о сверхрезультатах, но небольшие скромные результаты у нас все равно есть, да? У нас, ну нет, скромные, считаю. У нас два, в общем, глубина, да, вот это Маша Крынаук, мы встречали на Саратове приезжала, очень хотела уже вы познакомиться, но некоторые ее видели. И мы вот с Танец встречали, в ее структуре вырос старший менеджер Саша Киева, она три каталога держит. Маша, Маша сейчас с нами. Да? Маша закрыла звание директора и в этом же каталоге сразу открыла звание старшего директора. Она об этом заявляла у нас в Саратове. Вот, и сделала этот результат. И вот сейчас вот э, Саша. И э -э, Саша и Маша, <смех> <смех> Саша и Маша а, они квалифицировались на конференцию в Египет. Это вот последний каталог Саша остался квалифицироваться. И Марина Хворова в нашей команде, это Витин Ветки, менеджер 18% уровня, она тоже выполняет квалификацию на Египет. Вот, значит, э -э, Маша пошла по программе, вот этим каталогом она подтвердила на 70 тысяч на автомобиль, вы помните, да, вот, мой автомобиль программа. То есть она получает тысячу долларов, 59-900, потом 70 тысяч она получит по результатом этого каталога. И вот по программе «Экспресс-директор» она получит еще тысячу долларов. Мы ее называем Маша Потому что она буквально все деньги собрала, возможно было, по максимуму. Мы очень рады, потому что она живет в маленьком районном поселке, 4200 населения. Конечно, у нее был путь такой непростой, потому что и на работу предлагали ей выйти, и телефонами торговать. И я, конечно, каждый раз ну, как бы переживала, думаю, соблазн-то велик, конечно, но выбор сделала Маша в другую пользу. И очень рада, что мы в команде работаем. А вот у нас друг из у нас тоже часовой полис, три часа, по-моему, разница. Она мамочка в декрете и она в битине то есть тут вот у него, его девочка. Вот. А, ну... Ставишь? Ставишь? Ставишь? Ставишь? Естественно, мы не перешли полностью онлайн. У нас есть еще работа и в офлайн. Как вы сами видите, это любимая клиентская база. Да? Те места, где мы раньше жили, у нас практически, а мы много жили, пока не переехали в свою квартиру, Китайцы. много где мы успели переезжать, да, как мы любим переезды. И у нас везде есть клиенты, и мы с ними общаемся, мы постоянно им привозим каталог, мы их знаем, уже знаем, как у них дела. Ольга все время с ними пообщается, я-то быстрее как-то мне отдал, убежал. Вот. А она с ними именно такие вот дружеские отношения все время поддерживает. Но я тоже с ними не рукаюсь. Значит, с ними рука себе. А, причем эта клиентская база постоянно у нас прирастает. А, как правило, где мы а, тратим деньги, всегда везде а, оставляем каталог. Это уже вложено, наверное, в крови. Вместе с Wellness у нас покроется крови течет еще и это. оставить каталог. Вот. А, из онлайн в офлайн живые встречи и знакомства, то есть мы Стараемся встречаться и как можно чаще встречаться с теми, с кем работаем э, в интернете. Ну вот как раз пример живой про Машу. Потом мы собираемся большой командой поехать и встретиться на мегафоруме в Москве. Мы командой будем э, наши... Ну как... На... Ладно, все, да. все это будет отражено в наших блогах и соцсетях. Э, следите. Вот. Сопровождение консультантов Саратовой и области, как мы работаем с ними. С ними работаем по телефону, живыми встречами и стараемся тоже встречаться. То есть мы не полностью ушли в интернет. Работа со списком знакомых она никогда не останавливалась и всегда продолжается эта работа. И есть люди, которые не приходили к нам в офлайн, они к нам присоединились в интернете. Люди, которые следят за нашим результатом, за нашим успехом, они начинают присоединяться сейчас. Люди, которые раньше говорили, что мы занимаемся ерундой, они сейчас начинают задавать вопросы, что мы все-таки делаем в этом бизнесе, и почему у нас такие результаты, почему мы там, выставляем счастливые фотографии э, в соцсети, если сейчас кризис и совсем ничего интересного в жизни не происходит. То есть... Кто-то выставляет фотографии в интернете, там, какие плохие дороги в Саратове, мы выставляем другие совсем фотографии, да, мы работаем на позитиве. И именно это переводит людей в другую сторону. То есть не надо поддерживать их в негативных качествах, поддерживайте их в позитивных. И я за то, чтобы максимально сохранять с людьми отношения. Даже если, ну, если у вас люди, которые начинают с вами бизнес, по какой-то причине ушли, поднимите руки, у кого есть. Вот, вы знаете, получается иногда так, что они смотрят за вами. А, они, как говорится, смотрели, смотрят за вами, да? и когда у вас приходит какой-то успех или результат, они начинают смотрят, смотрят, смотрят, смотрят, а потом не удерживаются, начинают задавать вопросы. А что вы делаете? И люди возвращаются, правда. И очень здорово, что возвращаются те люди, с которыми когда-то ну, ушли. Да? Конечно, ну, больно, неприятно, когда люди уходят. но понимаете, что время вложил, силы вложил, энергии вложил. И когда, ну, наверное, самое трудное вначале, потому что еще ну, нет результата, и показать команде нечего. И ты вроде что-то новое начинаешь, а тебя, например, не поддерживают. Но поверьте, если вы выберете путь развития, то к вам потом еще больше придет. То есть тех людей, которые за вами будут смотреть. И вы их своим примером, кого-то будете раздражать, конечно. Но это нормально, это, как бы... это хорошее чувство, да, когда сидишь в болоте, да, знаете, да, не полыхай, а захлебнуться может. Вот вы таким примером своим покажете, что есть другой путь. Когда вот. кого-то раздражаешь, значит на тебя внимание обращаются. Вот и еще такую фотку сделал, как они успевают съесть пачку за два дня. Вот правда у нас, знаете, что мы заметили? Мы раньше знаете как раньше мы жили в виллнесс как. Вот у нас дома есть Велнос-как, Смотрите, как у нас было. У нас есть наверху, ну всякие. А я... Кухня у нас Пусть, есть. Да, на кухне у нас буду. есть кухня. <смех> И там шкаф. Вы ну, знаете, да, на дорогой <смех> <шкаф. смех> я, я думаю, что мне понятно. На этом шкафу у нас был такой батальон коробок Wellness. Велас, вот все стояло вот так. Сейчас мы иногда воздерживаемся э, покупки Wellness. Потому что бывает, что уже баллов столько сделано, что уже не надо больше баллов делать. И мы вот в том каталоге особенно, да. Я говорю, где Wellness? Где Wellness? Где Wellness? Она говорит, закажем со следующего каталога, Потому что закончился уже наш лимит по wellness. Я почему хотела сказать? Одно дело, мы часто люди с вами говорим, wellness, wellness, классно, супер, да? А сами, ну, стоит он у нас там за на наук, не стоит. И с какого-то момента, я не знаю, какого момента произошел, в январе, наверное, нас, в общем-то, торкнуло. Вот. Ну да, наверное, Ивана Ирине Остапа свой вклад мысли, кто был на семинаре, помните, да? То есть одно дело людям говорить, а другое дело это делать. Понимаете, это две существенные разницы: придерживаться образа жизни Wellness или просто людям об этом говорить, чтобы подъем продаж поднять. Да, ну понимаете, у меня, особенно менеджер, да, мы любим все это рассказать, но сами при этом ну, не, ну, не, не следовали. Это я про себя говорю, Правда, здесь таких, конечно, нет. Вот. и мы говорили, говорили, а мы у, у нас так стоял, а периодически мы его там, суп аспаржи вообще не могли есть, а кто-то нам рассказал, что его супер вкусно с брензой есть, или, да, э -э -э -э, студента, да, с Руденто, да, нам с брензой или сыром, с, он расплавляется И мы настолько вот в эту тему увалились, а Витя начал тренировать себя форму болеть, вот. И а, как раз тренер начал говорить, про ну, протеиновое про, про питание, почему важно. Ну, про спортзал, если говорить, да? То, когда мы занимаемся спортом, а кто ходит в спортзал, кто занимается спортом? Ну, есть люди, кто поймут меня, да? То есть мы тратим энергию. На восстановление энергии нам нужен белок. Спортсмены покупают в спортивных магазинах белки. Протеиновые коктейли они это называют. Ну, так же, как у нас в Элдс. Для чего он нужен? Для того, чтобы восстанавливались. А? Не, даже не наращивать, просто хотя бы. Мышцы же из чего формируются? Из белка. Мышечная масса нашей из белка формируется. А если его не получать, откуда будут мышцы? Ну ладно, не неполадность будет у нас сейчас презентация. Да? Просто перед, перед тренировкой и после тренировки я все время принимаю баланс вам нас коктейль, или вообще вот прям супер, когда после тренировки выходишь, когда очень много энергии потрачено, там, когда позанимаешься прям активно, после этого еще получасовая пробежка на беговой дорожке. Поначалу, когда я приходил вот первые разы, я садился в машину после тренировки, я открывал дверь, я думал, у меня сейчас ну, выйдет. Ну, Какое как, вот даже. ну Прям очень плохо себя чувствовал. Вот. потом уже когда втянулся в это когда носливость как то это наращивается все-таки начал терять в весе потом что то вес стал абсолютно встал вес и сейчас вот наверное в течение вот крайнего месяца у меня просто прям пошло стабильно вот. но если сравнивать да если сравнивать меня с январем месяцем и сейчас то это минус 9 килограмм как да. убрать вес, это не надо там отказываться абсолютно от всей еды нужно просто бегать больше, заниматься спортом и бегать только бег убирает наши бока и животик только бег и правильное питание вот а wellness очень вкусно, очень мне нравится после тренировки пить суп, томатный суп. Это очень хорошо восстанавливает, прям горяченький, сразу прям в спортзале, не в спортзале, а на я разбавляю, из кулера горячей водой сажусь и спокойно выпивают целый шейкер густого, насыщенного томатного супа. Это, наверное, самое классное. Это, вот, да, это лучше, чем тренировка, конечно, такой ревакс. Как раз можно открыть MacBook, проверить почту там, или еще что-то, чаты, и попить томатный супчик. Так вот у меня ходит фитнес-клуб, нам три часа сидит спокойно, пьет, а я забегу ночью. Если есть время, то я могу себе позволить. И что еще, да, мы делаем? Вот мы с Татьяной Камышовой начали практиковать, потому что были вопросы с клиентской базы. И вот Светлана уже рассказывала, мы тоже оценили очень аппаратский инфро. И мы проводим его на базе Optimus и True Perfection. А, стараемся и восстанавливаем контакты с организациями, с людьми, которые были зарегистрированы. И прямо вот а, звоню, говорю, вот у нас новая штучка появилась. Хочу вам дать попробовать, да. Ничего. Ничего себе, вот, э, такую фотку нашла на, это, на канале Replay, да, вот. И на самом деле сейчас с этими шутками очень много народу носится, просто я 5,499 калорийн стоит вот эта Ну Для сравнения можете посмотреть, сравнивать цены. И смотрите, вот делаем мастер-класс, значит, очистили, протонизировали, нанесли. На одно лицо, если там, да, допустим, после сорока, то мы коллаген наносим, на другую часть мы наносим True Perfection заметил, что True Perfection почему-то нравится больше. Не знаю, но вот как-то я не знаю почему. Почему-то на нем а, а, вот, потом смотри, что делаю, расписываю, что делаю, и показываю в вот двух каталогах, в каком каталоге, по какой цене, что, и даже можно ничего не говорить. а человек там что-нибудь скажет. Да, Что-то я хочу. Еще фишка по поводу скин-про. Сейчас у нас идет акция. Неоднозначно ее люди восприняли. Да? Слава Богу, компания немножко поменяла да, условия. Видела в чатах некоторые вопросы. Про 50% скидку при заказе на 50 баллов. Считали, сколько скин-про за полцены будет? 904 рубля. Вот можно мастер-класс провести, если вы настроены на то, чтобы человека зарегистрировать то да то он по сути берет себе продукцию вот, ну как бы базовый уход за лицом а Skin Pro ему достается всего за 904 рубля Но это вообще что-то невероятное за 904 рубля целый аппарат который реально оф... ну, классного качества даже приятно держать в руке да? он не какой-то дешевый китайский там ну простой он действительно такой тяжеленький вот и главный эффект поэтому вот При помощи Pro, ну и, конечно же, это, говорим это на машинке от компании Airflame особенно удобно разъезжать туда, куда хочешь. Обычно мы по понедельникам это делаем, прям намечаем себе раз в понедельник с кем-нибудь пообщаться. Потому что интернет интернетом, но реальные живые заказы работают и не так. И у нас в последний раз с здание ездили, у нас была цель собрать заказ, потому что там надо 150 баллов делать. Мы говорим, заказ, заказ, мы тебе там Pro, она уже консультант была, терминировалась. Она говорит, не, не надо мне заказ, я все-таки хочу зарегистрироваться. Говорим, У нас стиль типа, была другая, ну, говорим, ну ладно, 68 баллов заказ делать. Ну так, значит так, как человек выбрал, вам-то какая разница. Но мы как бы хотели, конечно, заказ больше, но ничего страшного. Пусть регистрация. А, а, ну, собственно говоря, на вопросы готовы с удовольствием ответить, если такие есть. Как часто вы встречаетесь с областью? С областью не ездим в область. Никак. По, по интернету и если едем к Свекрови в Вершов, то у нас там есть вот как бы соседний подъезд. Соседний подъезд. соседнего подъезда не уходит. Да, она к нам прибегает. Только у нас не сказали. Мы ее все пытаемся в интернет вытащить. Она пока вот пока во второй декретной не уйдет, Иначе не нет, да. ну, как я, у меня нет такого потока, понимаете, это мои близкие люди, с которыми какие-то контакты были. Есть девушка, например, у меня, которая отошла от рефлея, ну, я знаю, и я ей скинула фотографию, говорю, хочешь такую штуку попробовать? Она говорит, ну, давай, вот мы с ней договариваемся, ну, так вот, не, не массово, то есть не прям потоково, не день, не да, внутри рисовала мысли. Uh -huh. Для онлайн для тех, кто приходит. А как вы, ну я понимаю, объявили подарки? Я да. Как проводите? А вы вот и генератор случайных чисел в интернете. А. И я либо через телефон его показываю, либо можно демонстрацию экрана делать на вебинарной комнате, но мне пока это не очень не нравится. Да, генератор он даже не скачивается, но он в онлайн, там вводишь от одного до например, тыкаешь, и он выдает циферку. Они... В онлайне просто может зависнуть. В Гугле у нас в Google диски, там табличка есть, и каждый сам себя записывает. Вот еще плюс большой. Я никого не вношу туда. Сделали заказ, увидели акцию, вносите себя сами. Не внесли себя сами, извините. Вот в этом плане большой плюс, что ты не носишься с этими списками, отчетами. раз они среагировали на эту акцию, значит они себя впишут, потому что везде информация идет. Они тебя описали розыгрыш доставили продукцию, люди рады. Каковы да. у нас затраты в месяц на интернет? А, ну, хороший вопрос, мы в интернете, значит, 2000 у нас стоит вебинарная комната, но мы ее делим с ключевыми партнерами. Когда мы, у нас просто до этого сервис работал Я очень стабильно. Вот, а, нестабильный сервис работал, поэтому мы перешли принять решение с вебинарной комнатой за 10 долларов перейти на, на подороже комнату, но мы прямо пропорционально уровнем. За, за март у нас ушло 1865 рублей. А, Битя у нас ведет учет, Это... у него все расписано. Не только, И рамки только рамки по... -то Нет, вот, рассказывай. Потом хостинг у меня есть, на котором некоторые мои сайты учат 275 рублей. Хостинг стоит... Хочу еще... Хостинг вот, да. это там, где сайты. Размещаются. Вот. Ну, я считаю, что если сравнивать, например, с арендой офиса, в в офлайне люди, да, многие снимают. Ну, естественно, бизнес, как правильно, да, сказал, без вложения не бывает. И это нормально, что мы вкладываем деньги в свои сервисы, которые позволяют э, зарабатывать таким образом деньги. По поводу платных инструментов еще можно там какие-то дополнительные опции брать. Но мы фишку делаем на том, чтобы люди могли повторить с любого уровня. И если мы будем сильно дорогие вещи использовать в своей работе, то команда просто не сможет нас повторить. Поэтому мы должны каждый Чем больше бесплатных инструментов, тем больше возможности команды нас дублицировать. А вот, а вот WhatsApp, а это тоже как Viber, да? Да. да, там все скачивается, в флеймаркет. Там 30 секунд сообщения в Viber, а в WhatsApp можно можем до 2 минут записать. То есть там, ну, как бы, больше возможностей. Да. А вы уделяете время по Ну, я бы сказала, как, ну, как бы, да. Да, уделяем. Я хочу сказать, что в основном стараемся вот на такую коммуникацию перевести. Но есть, конечно, люди, которые, вот, например, у меня есть ветка, с которой я золото закрывала. Да, сейчас на данный момент она на 17%. И там, пока Юли не было со мной, да, я ее команду поддерживала. То есть я общалась, я делала звонки, я проводила коммуникации, то есть я не бросала людей, насколько я могла вот. Как бы кому-то об акции сообщить, кому-то о чем то да, то есть старалась максимально поддержать, потому что, ну, мой же тоже интерес есть, это же моя персональная группа. И даже были такие моменты, вот мы с Леной Исаковой мы проводили какие-то встречи вместе, то есть мы э, по wellness, да, по-моему, у нас был wellness-клуб, и мы приглашали людей, вот, с которыми мы общались в онлайн. Ну, столько сил уходит, конечно, это позвонить звонить, всех собрать вот, немножко тяжеловато. Для Не меня лично, потому что и тут еще надо поработать, и тут еще дети поэтому вот все стараемся туда ну не все приходят кто-то пробует и, и, и, и, и, и не остается и Нормально. рекламируете вы объявлениями на авито или резюме каким основным способом мы и все вы... используем и и мы да. соцсети и... И у, да? Нет. у нас есть командный сайт один можно конечно блогами но вот как бы к тому что Планирую Можно я. и блоками рекрутируйтесь, да, работают все способы, все работают. Есть команды, которые нацелены, прям, чтобы у каждого был свой блог. Я считаю, что, наверное, это правильно. Да? А, мы с определенными уровнями а вот, учили. Когда у каждого есть свой блок это тоже хорошо. Потому что человек уже... Ответственность. Да, когда он видит свой личный блок ему интересно сделать так, чтобы он красочно оформленный, чтобы он больше работал как вороночка да? И он уже будет к этому относиться более серьезно. Мы к этому придем, что будем делать для каждого блока. Ну, и сейчас пока у нас это будет. <смех> <смех> Хотела просто спросить, у меня например, с каварская едет одна, очень 7 большая там 7 разница в семи у меня получается, да, получается, да, получается я, ну, только вот деловые записи из Варшавы, но говорю а ей одноклассники, да. она смотрит. Что вы еще делаете? Вот, Вебинары, да, такие, такие, такие. Запись. Мы, активно, мы активно ведем каталог вебинаров, мы записываем, все... Анти пришел. А, мы записываем все вебинары, которые проводим. И в этот каталог он доступен для нашей команды, то есть ну, как постарайтесь, чтобы они могли посмотреть. Кому надо тут найдется? Сейчас есть огромное количество, знаете, разных лидеров. Смотрите те, кто растет, открывайте мир орифлей, находите людей в интернете. Смотри, что они делают, очень много людей, которые сильно показывают классные результаты, и умницы, да, и... Когда у человека желание есть к росту, то он сам найдет возможности. Очень много людей, которые приходят к лидеру уже, зная его хорошо. Там, я насмотрелся вас там, в ютубе, еще где-то там, посмотрят его страничку в вконтакте или в классниках. Сами, как бренд да, когда, и, как, чай, как да, бренд, это, это очень важно бренд себя, как бренд, потом уже... ну, да, вот, конечно, это не сразу пришло мы сначала думали, что надо вот только вот кучу страниц создать и всем подряд э, ну как бы, общаться а все равно приходится к тому, что ты все-таки человек, ты личность и, э, все равно человеческое общение э, даже вот смотришь на некоторых лидеров свадьбы, те, которые умеют с людьми а, вот, может быть, даже немножко носится, как-то, не знаю, вот, стараются разжевать, объяснить по-человечески. А есть, которые, знаете, ну, массовым потоком, штам там будет. Вот, и так, и так, конечно, работает. Но вот те, кто умеет создать человеческие отношения со своей командой, у тех стабильные результаты. Да. да, очень много приходит именно вот к человеку. На человека. Человек, да, на человека. Очень много приходит да. на человека. И то, э, как вы себя показываете, какого, какую у вас он увидит. Именно вот Сприятие, да? те люди к вам и придут. Те люди к вам придут, с кем будет вам комфортно футбол, работать. А к ТВ, да? Есть такой анекдот, знаете, может. Порочка Жертской. Поручку да. стук в дверь. Он дверь открывает, ему посыльчик принес посылку. Здорово, меня к ТБ прислали. Вот посылок тут. «Что у вас там за организация? Что за почта такая? Каких-то неграмотных набрали? Чего у вас нет на почте умных людей, что ли? Могли бы умного человека ко мне прислать? Умных к умному подправили, а меня в тобой». У меня вопрос. Марина говорила, что у вас хороший, очень средний, да, А Переход. От 40 до 60 процентов. Что они с Что они заказывают? Бьем. Добиваем. Надо. Надо. Всех надо. Всех надо. Всех надо. Всех надо. Всех Всех Владимир недавно в воскресенье на дочке на своей показываю вот этот скин-про, как мастер класс проводить. Mm -hmm. И дала задание своей команде попрактиковать. То есть как было, можно это делать, почему нет? Делать? Ну, много у нас о продукте разговоров. Идет. Не знаю, но как-то на подсознание передается людям, когда пользуемся и передаем это своим нутром. 70 баллов средний заказ по группе, это мечта многих. Да нет 70 ну, баллов 50, 50, 40, 70, просто в как бы, вопросе в другом. Активность, средний заказ, продуктовая коммуникация. У вас хороший переход, что, может вот, быть, с торнадцать да, по-моему. Верность лучше, побольше, да, побольше, в этом каталоге, в последнем, в 60 хорошие ну, ну, по продажи были значит вы об этом ну не конечно не мы да. мы стараемся вот люди тоже говорят вот, кого приглашают, мы недавно приглашали в великолепную девушку Елену Обухова она из э, Анапы мамочка в декрете ее папа как-то приезжал у нас э, в ресторатель а, она а, да. да. а у меня с двумя детками на 4 кубка на животе накачала волнус пьет вообще такая мультичка то есть прям страняшка. и ему прям она рассказывала свою систему как она там все это ведет, то есть, вы понимаете, да, многие люди, как, как говорят, в интернете сядешь, да, и, и можно сразу, вот мы поняли, что если мы так сейчас начнем толстеть, то нам не надо, поэтому мы вот в этом все можем. Вот июль, да? То есть вот вы их как сопровождаете? Они же должны первый заказ получить, да, как с новичок, там СПО, ПВО. То есть вы ищете СПО сами, да? Есть, нет, они сами ищут. Сами ищут сами. Мы, мы, им, даем ссылку, мы им даем ссылку, где можно найти свою СПО. А ссылка у нас на сайте. может всего какую нибудь да. да, где нет, Баблин. Мы же не знаем, какой, какой адрес им ближе будет. на ухо, она вообще за 30-40 км за своими заказами едет. И мы с ней познакомились за неделю до рождения моего второго ребенка. Я не говорю, что я беременная, потому что думаю, что сейчас она подходит. Наоборот, это огромный плюс. Представляете, в вашем городе нет доставки. Это же супер вообще. Значит, в вашем городе еще никто нет, не, писал, не пользуется. Да, это же, а наоборот, он? важно переводить именно в это русло. Во всех минусах, как, где видят люди минусы, нужно видеть плюсы. По поводу первого заказа еще что хочу сказать, что мы им сразу при регистрации скидываем ссылочку на каталог а, и говорим про то, что важно активировать свой номер первым заказом. Потому что если вы его активируете, у вас контракт на год продлится. А если не активируете, то через два месяца ваш номер будет удален. И ваша структура... перейдет. Да, да, некоторые говорят, а можно я не буду пользоваться Но Часто такие люди, ну правда, прямо на презентации приходят и говорят, я не, я не буду пользоваться, можно я буду только приглашать? Вот. Ну, как? Виктор ходит на тренировки для того, чтобы после нее с чистой совестью покушать супчика. Когда человек говорит, давайте я не буду делать заказы, а буду строить структуру. Мы говорим, что компания нам платит за товарооборот. А как компания вам будет платить деньги, если вы товарооборот делаете магазину пятерочкой или еще какому-то, да? А здесь вы просто собираете народ. За это компания не платит. Она платит за товарооборот, созданный вами и вашей структурой. У нас есть общий реестр, куда собираются все регистрационные формы для всей команды. Мы пробовали работать со мне раньше, например, форма была так настроена, мне приходили в регистрацию на почту, это дурдом, правда, потому что мне приходилось копировать текст и отсылать к конкретному человеку. Представляете, вот, когда регистрация регулярно приходит, а в итоге мы нашли, ну, сделали форму, сливается вся информация в единицу. В Google все это есть, да, Google, как сделать эту обличку и как э, человек делает? заявку на регистрацию, ну, предварительная регистрация у нас да. это называется. Человек там оставляет все те данные, которые нужны для регистрации уже э, личного кабинета. спонсора пишет. И там он указывает того, кто его пригласил. А ну, уже все э, лидеры, спикеры, кто нас приглашает, <с <с они видят, кто кого приглашает? Все своих разбирают, в общем. Каждый своего разбирает. После первой презентации какая у вас по тренинге, а тренинге, а? Тренинги, тренинги обучающие. Есть вебинары. По да, у успешный старт. Зарегистрировались, успешный. А вот успешный старт. старт мы раньше делали, потом перестали делать. Сейчас возвращаемся к тому, что мини-инструктаж 5-минутный нужен в любом случае. Что будешь делать дальше? Даже при наличии видеоролика, как сделать регистрацию, как сделать заказ, все равно у нас сейчас будет уводиться вот успешный старт. Можно последний вопрос? Можно Есть последний хотите? вопрос? Есть хотите, да. Итак, последний вопрос. Можно ну, вы сегодня проснулись? Что? Какой вы сегодня проснулись? Классный новый день. Вперед к новым результатам. Не знаю, прекрасный, мне кажется, день. Я ехала сюда, да? там. Настроение полденное, музыка орт, от да, отдохнуть от компьютера, может быть, да, и <священно> от детей. <священно> <священно> <священно> ну, правда, потому что, конечно, в этой каше все время варишься, там кто-то, мама это, мама то, мама я письма, мама письма с нами. Да. А, спорта". в смысле, наши дети сейчас с няня. Но у нас был период, что пришел? было няня. Потом няни нету. Бывает по-разному, но в основном у нас, когда Сеня родился, была няня в стоянке, то есть как бы рядом, но с другой стороны он не спал больше, сейчас он, конечно, не спит, и вот это с ним, <меш> свой, он, он успевает, в это время я устраняю потом последствия. А, а еще вопрос. Вот, он онлайн, как вы определяете лидер? Сам он определяется. Как видео сразу видно их? Сам выявляется. Активность. Вы ему рассказали, вот презентация первая, да? Потом дается задание, он выполняет, и он так определится. Но он начинает задавать вопросы. А, ну, то есть, чем вопросов, а иногда он может также задать вопросы, сам на них ответить. Прямо в этом же чате. Задал, ответил. Говорю, там, задал, Пока ты начинаешь искать, он уже задает следующий Я вопрос. Не там, уже несколько раз позвонить успеет почему он вас, от вас не отстанет? Понимаете? Вы его не пропустите. Лидер вот у вас надо? достанет, да, на самом деле. Достанет. Потому что спонсор достается тому, кто его достает, так же и лидер. Он так достает спонсора всегда. Это, Это, Это хорошо. Это отлично, А, больше а вопросы больше таких. С активацией, да? Сейчас на данный момент компания внесла изменения, и для того, чтобы зарегистрировать, нет необходимости активировать личный кабинет. То есть, но пока что на данный момент он активирован автоматически. Ну вот, я не знаю, недели-две, не да. что назад. Это мы не анонсируется. Активально две недели ну назад да. бороться с этим. Да. Ну вот мы сейчас работаем, мы сейчас так заходим на сайт. Спасибо, что не анонсируется. Мы не будем распорядиться. временное древенное явление. Можно запрашивать на другую почту. На другую почту можно сменить в личном кабинете и просить активацию. Не приходит, не приходит, да? запрос опять ему, а, -а, -а. а в изменении электронный На горячую линию звоните, оператор вам звонит. А есть... Смотрите, если даже вдруг такая ситуация происходит, почему человек не активирует электронный кабинет? Почему он это делает? Чтобы не выпал работу Он не отвечает. Я тогда бы предыдущий. А, как раз почему тут и проявляется кабинет? лидер. Кто-то говорит, все, мой кабинет не активирован, бизнес мой встал, да? а лидер он достанет, он звонит на горячей линии 15 раз, он приедет к вам домой, если это нужно, то есть лидер вот так проявляется, да. кто-то работает, а кто-то кто концентрируется на том, что работает, а кто-то концентрируется на том, что останавливает его рост. Вот у ну, в презентации очень четко было показано по поводу лидерства и не лидерства. Вот для меня тоже, например, есть люди, которые в вот какой-то фигнюшке вот ерунда, мелочь какая-то, и сидят ее разжевывают. Я говорю, так стоп, у меня на вас вообще времени не хватает. Я в каждом буду вот это обмусоривать. И дело выйденного яйца не стоит. Все, закрыли тему, пошли дальше работать. Потому что людей много, информации много, и вот на каждый, ну... Вынос -мозг. Да, ну правда, у меня вчера был вынос мозг вечером, я уже говорю, все хватит, хватит все, идем дальше, работаем дальше, столько людей в команде огромных, кому поддержка нужна, мы на ерунду будем время тратим. Люди люди свои тренинги пускать? после того, как он зарегистрируется? Иногда бывает, что после презентации остается на тренинге, иногда бывает, если такая вот незакрытая тема, да, мы ну, как бы не прям выгоняем, потому что человеку уже надо сформировать навык посещения, если ему понравился на тренинге, если ему заинтересует эта тема, он войдет в команду и начнет что-то делать. Или наоборот, услышит какое-то слово для себя. Так, как некоторые за 150 баллов, да, когда на маркетинг плане рассказываешь, услышит 150 баллов. И для кого-то это прям а, понял, а кто-то начинает еще голос вставать. Ну, как бы тоже нормально, мы говорим потому, тому, что а, личный товарооборот, как его создать? Как сделать так, чтобы у тебя было 150 баллов? Ну, это уже технические вопросы. Технические вопросы, да, как это можно устранить. То есть э, они открыты у нас, эти вебинары. То есть они могут сразу посетить тренинг. Если ему это не интересно, если начинает скипать мозг, он может в любое время нажать на крестик и выйти с вебинара. Полезно вам были сегодня?